Данное видео несет симмунистический характер. Всем привет, сейчас покрутим вабар. СТ, компакт. Так, ждем пока прогулится. Да ладно, вы показалось. Шутка.